Здравствуйте. Сегодня с вами я, адвокат Зайкин Денис Олегович. И сегодня мы поговорим о порядке оформления дорожно-транспортного происшествия без участия сотрудников ГИБДД. Так называемый Европротокол. Итак, что же такое Европротокол? Европротокол, в принципе, это упрощенная схема оформления документов о дорожно-транспортном происшествии для получения страховой выплаты по ОСАГО. Европротокол оформляется путем заполнения бланка извещения о дорожно-транспортном происшествии участниками аварии, водителями, самостоятельно, без привлечения сотрудников полиции. Очевидным преимуществом Европейского протокола является возможность оперативно разъехаться после произошедшей аварии и не создавать помех на проезжей части, заторов, а тем более это актуально в больших городах. Однако, чтобы прибегнуть к такому способу оформления, необходимо, чтобы произошедшее дорожно-транспортное происшествие соответствовало ряду условий: в нем не должно быть пострадавших людей, не должно быть нанесено повреждение иному имуществу, кроме столкнувшихся транспортных средств. К тому же количество самих транспортных средств не должно быть более двух. При этом у обоих водителей должны быть действующие полисы ОСАГО которые они вписаны в качестве лиц, допущенных к управлению данными транспортными средствами. Также допустим вариант, когда имеется полис ОСАГО, в котором неограниченное количество лиц, допущенных к управлению. Либо возможно оформление европротокола при наличии действующего международного полиса страхования, так называемой «зеленой карты», если транспортное средство зарегистрировано за рубежом. После чего необходимо произвести тщательный осмотр транспортных средств с целью визуальной оценки полученного и нанесенного ущерба. Размер такого ущерба по приблизительной первоначальной оценке при оформлении Европротокола на бумажном носителе не должен превышать максимальную сумму выплаты 100 тысяч рублей. При отсутствии разногласий между участниками ДТП относительно вопроса кто является виновником аварии, а также иных разногласий, следует приступить к заполнению извещения о дорожно-транспортном происшествии. Важно, чтобы оба участника аварии были согласны оформить ДТП без вызова сотрудников ГИБДД, а также подписать бланк извещения и составленную схему. Итак, давайте разберемся, что же из себя представляет Европротокол. Это бланк извещения о ДТП на бумажном носителе. Как правило, выдается страховой компанией при заключении договоров страхования ОСАГО. Именно этот документ в заполненном виде является обязательным для получения страховой выплаты по Европротоколу. Он имеет следующий вид. Для правильного заполнения данного документа необходимо обратить внимание на следующий момент. Прежде всего, следует отметить, что при аварии оформляется только одно извещение. Бумажное извещение должно состоять из двух листов, каждый из которых заполняется с двух сторон. При этом следует учесть, что лицевая сторона является самокопирующейся. Все сведения должны указываться совместно обоими участниками ДТП. В извещении должны быть указаны все необходимые данные, касающиеся обстоятельств аварии и ее участников. И так как выглядит Европротокол на бумажном носителе, мы с вами разобрались. Однако в настоящее время у водителей появилась возможность осуществлять оформление не только на бумажных бланках, но и в электронном виде, что проще и быстрее. Электронная форма может быть заполнена через портал государственных услуг. Как это сделать, я расскажу далее. А, а сейчас все-таки давайте разберемся, как заполняется бланк извещения на бумажном носителе». На лицевой стороне бланка необходимо указать сведения, касающиеся места и даты происшествия. Здесь потребуется сообщить точный адрес места происшествия, если ДТП произошло на трассе, необходимо зафиксировать ее наименование, а также номер километра, где произошло столкновение. Фиксация ДТП и времени ДТП подразумевает указание времени с точностью до минуты. Далее следует указать информацию, касающуюся количества поврежденных автомобилей. Как мы уже выяснили, их должно быть только два а также отсутствие пострадавших людей, указывается ноль. Следующее, что должно быть указано в извещении, это данные свидетелей происшествия, ну, разумеется, при наличии таковых. Затем следует указать точные данные поврежденных транспортных средств, а также кто является их собственником и данные тех лиц, которые управляли транспортными средствами в момент ДТП. После этого следует указанные сведения о страховой компании, в которой застрахована ответственность собственника каждого транспортного средства именно на дату дорожно-транспортного происшествия, а также необходимо указать номер страхового полиса и срок его действия. Далее правила оформления требуют описания перечня видимых повреждений, то есть указываем те детали, которые повреждены и узлы транспортного средства, которые мы в состоянии непосредственно обнаружить. Следует крайне внимательно отнестись к этому пункту, так как даже незначительные на первый взгляд повреждения могут потребовать в дальнейшем выполнения сложного и дорогостоящего ремонта. Следующий шаг – это составление схемы ДТП. Следует отметить, что единых правил создания такой схемы не существует. Однако необходимо стремиться к выполнению предельно понятного рисунка, который позволит ответить на все вопросы, касающиеся произошедшего дорожно-транспортного происшествия. Выполнение схемы происходит в следующей последовательности. Сначала на лист бумаги наносится положение участка дороги, где случилось ДТП. Здесь необходимо указать наименование соседних улиц, и номера домов, по возможности, которые расположены поблизости. Если рядом располагаются иные ориентиры, как то торговые центры, библиотеки, кинотеатры и прочее, их также следует отобразить на схеме. Здесь же потребуется изображение светофоров, дорожных знаков, дорожной разметки и такого прочего. После того, как изображение участка местности подготовлено, следует схематически Нанести положение транспортных средств в момент аварии. Обычно транспортные средства изображаются в форме прямоугольников. На них должны быть нанесены последовательно коды А и Б, которые зависят от кодов, указанных в извещении на стадии описания. Направление езды на схеме обозначается стрелками, а место столкновения в виде символа X. Далее под графическим изображением требуется сделать расшифровку, которая объяснит все условные обозначения, которые нанесены на схеме и использованы вами во время составления данной схемы. В извещении в графе 15 в случае необходимости могут быть указаны сведения, которые отсутствуют в пункте 16. На оборотной стороне каждый из участников ДТП подробно описывает собственное видение произошедшего события. Здесь же указывается информация о том, кто управлял транспортным средством в момент столкновения. Собственник транспортного средства или иное лицо. При необходимости в графе примечания могут быть указаны сведения касающиеся дополнительной информации о дорожно-транспортном происшествии, которая оказалась полученной при фиксации или введении фото или видеосъемки, включая видеорегистраторы, установленные в транспортных средствах. Заполнение бланка должно осуществляться разборчивым подчерком или печатными буквами. Необходимо избегать помарок и исправлений, так как в дальнейшем это может привести к возникновению дополнительных вопросов у страховой компании, что в свою очередь потребует дополнительного уточнения обстоятельств ДТП. Важно помнить, что все предусмотренные бланком графы и поля должны быть заполнены. В том случае, если места для записи оказывается недостаточно, можно прибегнуть к оформлению приложения, для чего потребуется использовать чистый лист бумаги. В такой ситуации на самом извещении потребуется сделать отметку с приложением на и указать количество листов, а на дополнительном листе сделать пометочку, что это приложение. Также потребуется указать, к чему сделано данное приложение, кем оно было составлено. Важно учесть, что на приложении должны быть поставлены подписи обоих участников ДТП. Оформление приложения осуществляется в двух экземплярах. Если бумажное извещение о ДТП окажется порванным, испорченным или трудночитаемым, его потребуется оформить повторно. Возможно и такая ситуация, при которой после подписания и разъединения извещения потребуется внести корректировки либо дополнения. В этом случае оба извещения должны быть также подписаны каждым из участников ДТП. В том случае, если по какой-либо причине бланка на руках не окажется, извещение можно скачать с официального сайта Российского союза автостраховщиков. Однако следует учесть, что в случае скачивания данного документа с интернет-ресурсов данные листы не будут самокопирующимися. Ссылку для скачивания извещения о дорожно-транспортном происшествии я оставлю под этим видео. В случае заполнения извещения о ДТП в бумажном виде, независимо от того, кто из двух участников аварии является ее виновником, извещение в страховую компанию после оформления происшествия по Европротоколу должно быть передано в течение пяти дней. Такая передача может быть осуществлена как лично, так и по электронной почте. При этом по электронной почте передается только по договоренности со страховщиком. В том случае, когда ДТП оформляется по европротоколу на бумажном носителе, можно рассчитывать на возмещение ущерба в размере до 100 тысяч рублей. Таковым является стандартный лимит выплат при оформлении аварии по европротоколу, если дорожно-транспортное происшествие является не зафиксированным с помощью технических средств. В качестве таковых выступают устройства вызова экстренных служб ЭРОГЛОНАСС или мобильное приложение, интегрированное с порталом государственных услуг. Либо же оно зафиксировано, однако у участников аварии имеются разногласия. В случае, если у участников ДТП разногласия по поводу обстоятельств происшествия отсутствуют, а дорожно-транспортное происшествие зафиксировано с помощью технических средств, устройством вызова экстренных служб «Эроглонас», или мобильным приложением, интегрированным с порталом государственных услуг. Максимальный лимит выплат оказывается равным 400 тысяч рублей. Важно также отметить, что оповещение страховой компании онлайн через интегрированный с порталом госуслуг РФ мобильное приложение необходимой является авторизация на портале обоих участников ДТП в течение 60 минут после ДТП а оповещение через устройство вызова экстренных служб ЭРО ГЛОНАСС при наличии такового в автомобиле путем нажатия на кнопку SOS в течение 10 минут после аварии. Ну а теперь об электронном варианте оформления Европротокола. В настоящее время автовладельцы могут оформить Европротокол не только без сотрудников ГИБДД, но даже и без бумаг в электронном виде или онлайн. Не важно, в каком бы уголке страны не произошло ДТП, важно лишь наличие устойчивого соединения с глобальной сетью интернет и установленное на смартфоне или планшете специальное приложение помощника ОСАГО. Напомним, что с 1 ноября 2019 года вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, которые позволяют при упрощенном оформлении аварии Европротокол подавать электронное извещение о ДТП. Для этого Центробанк с Минэкономсвязью разработали суперсервис помощника САГО, администрированием которого занимается Российский союз автостраховщиков. Но РСА решил сначала обкатать данный сервис в нескольких регионах. В качестве экспериментальных были назначены Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область и Татарстан. Эксперимент дал положительные результаты, показал свою работоспособность и востребованность. Для оформления Европротокола есть два мобильных приложения – ДТП Европротокол и помощника SAGA. Первое приложение только упрощает оформление аварий. Страховую компанию все равно придется подавать заявление, а приложение позволяет оформить извещение лишь в электронном виде. Каждый десятый, воспользуясь электронным сервисом, предпочел именно суперсервис помощника SAGA. Теперь воспользоваться данным суперсервисом и оформить электронное извещение ДТП может, можно на всей территории Российской Федерации. Итак, для оформления электронного извещения вам понадобится мобильное приложение помощника Saga, которое без труда можно установить на любой смартфон или планшет. Авторизация пользователя выполняется с помощью его подтвержденной учетной записи на портале государственных услуг. При начале оформления пользователь вводит серию и номер полиса второго участника, после чего он будет проверен по информационной системе АИС ОСАГО, и оба участника смогут убедиться в действительности своих полисов, то есть в том, что ответственность обоих водителей застрахована по ОСАГО. Далее проводится проверка наличия у второго участника подтвержденной учетной записи в сервисе госуслуг. Затем необходимо ввести сведения о, повреждении, о поврежденных элементах конструкции обоих автомобилей. После этого пользователь получает возможность выбрать вариант оформления ДТП с фотофиксацией или без нее. Вариант оформления происшествия с фотофиксацией дает право на получение выплаты в пределах максимального лимита выплаты за причиненный вред имуществу по ОСАГО в размере 400 тысяч рублей. При отказе от фотофиксации автовладелец может рассчитывать на возмещение только в пределах 100 тысяч рублей. Готовая форма извещения подписывается в приложении пользователям, оформляющим аварию. Затем второму участнику из сервиса Госуслуг поступает электронная форма извещения о ДТП в которую уже внесены данные обоих участников, а также заполненные первым водителем сведения о повреждениях автомобилей и обстоятельствах происшествия. Для просмотра личного кабинета госуслуг мобильное приложение второму участнику не требуется. Это делается в обычном интернет-браузере. Он проверяет содержание извещения и подписывает форму или, если у него есть несогласие, отклоняет. Если форма подписана, то она передается в базу Российского Союза автостраховщиков, а на мобильное приложение приходит уведомление об успешном завершении оформления ДТП и присваивается уникальный номер. После этого водители могут покинуть место аварии и разъехаться. В 2021 году сервис Европротокол онлайн, позволяющий оформить электронное извещение о ДТП, является доступным не только для физических, но и юридических лиц. Также с 2021 года оформить Европротокол при ДТП можно через приложение Госуслуги Авто. Данное приложение предоставляет возможность осуществлять оформление Европротокола одновременно с двух устройств обоих участников аварии. Кроме того, с его помощью можно вносить и сохранять данные в случае отсутствия связи, после чего, выполнить их отправку, как только появится доступ к интернету. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии, они очень важны для нас. Если у вас возникнут какие-то вопросы, мы с коллегами всегда будем рады вам помочь и ответить на интересующие вас вопросы в нашем телеграм-канале, ссылку на который вы найдете под этим видео. Надеюсь, данная информация была для вас полезной. Ну а на сегодня все. С вами был адвокат Зайкин Денис Олегович. Желаю всем безаварийного рождения. Берегите себя и своих близких.